Привет, дамы и господа! Сегодня мы будем вывозьмем туда коробки, склеенные из конфетти. А как мы это делаем, сейчас будем делать. Это делается так. Для начала мы берем коробки, глазами дно, разрумаем коробки и клеим буквой М. Ну и пойдемте. Ребята, вы здесь. Если меня не видно, я могу поближе их сделать, чтобы не было видно. Смотрите, у нас, вот это на что-то. У нас есть скотч и ножницы, чтобы потом его облезть. Сначала вырезаем нож. выкатится да. да -да, как вы мамы вот, в 1 апреля напишите в комментариях я только сегодня делаю у нас она сейчас ворота. Смотрите, какой дург дургский. Смотрите, какой вкусный дург. Ладно, это склейки. Мне нужны нужницы И опять они куда-то пропали. Идем. Вот дальше все. Насыпем. Вот это все надо высыпать. Вот надо что нам их ну что? Ну все. Мы все высыпали. Видел, видел, видел, будем, Я берем, видел, видел, видел. Мамочка, сварю мне, пожалуйста, кашку? Я так сильно голодный после садика. Что? Ты хочешь кушать, мой хороший? Ну хорошо, а? сейчас сварю тебе кашку. Андрей, какую ты хочешь кашу? Эй, Псеничка. Ой, слушай, пшеничный нет. Может быть, ты хлопья будешь? Да, конечно. Точно? Нормально хлопья? Да. Действительно хлопья. Что это такое? Кто это сделал? Мамочка, это не я, она сама. Это не ты? Нет. Ну, Андрюша. Потом я спрячу шкаф за одежду, и, и мама пойдет, и я не напугаю. Рядутся шкаф Ничего, не напугали маму. Кому понравилось? Смешной? Прикольно. А сейчас будет еще. Я уже с твоим. Ты поиграть.